В эти дни в городе Санкт-Петербурге прошло уникальное событие, вернее, оно проходит до сегодняшнего дня. Компания решила взять новый тренд, новый тренд, начать работать с криптовалютой. И последние три месяца шла активная, работа, шла активная работа, и вот сейчас подведены итоги этой работы. И компания создала утилитарный токен, то есть токен, и проводит свое ICO. Для чего все это делается? Это делается для того, чтобы масштабировать компанию, чтобы люди могли еще больше зарабатывать для того, чтобы работать за границей, за рубежом, привлекать новых и новых клиентов. Основным двигателем, который будет сейчас двигать экономику, это является цифра, то есть оцифровка предприятий. И автоклуб в лице учредителей, они пригласили очень мощную команду, которая занимается сейчас именно тем, что оцифровывают это предприятие. И это происходит по принципу кровофайдинга. Так вот, компания «Автоклуб», Автоклуб – это компания, в которой уже больше там, 70 тысяч живых партнеров, которые работают с огромным количеством торговых сетей, предоставляет скидки, дисконты, кэшбэки. То есть для того, чтобы была реализация, успешная оцифровка предприятия, было все для этого сделано. То есть, Компания сначала создала инфраструктуру и на нее наложила вот этот цифровой контур, который позволит ей масштабироваться. Компания Автоклуб у них есть куда реализовать, у них есть готовые планы, готовые цели, готовые идеи, и есть комьюнити, который э, будет все это делать. То есть комьюнити, то есть люди, которые уже есть в компании, и продажа, предпродажа токенов, я вот сегодня вижу, как это происходит, то есть их рвут на ура норут на ура, потому что люди понимают, во что они во что они скажем так, что они покупают спрос на количество автоюнита будет превышать предложение. Их будет выпущено ограниченное количество. И для того, чтобы все люди, которые будут приходить через год, через два, через три, через четыре, хотели бы им владеть, ему придется его делить на части. Соответственно, цена его будет расти только... То есть все, в принципе, сделано грамотно, с юридической точки зрения подкопаться невозможно, потому что токен является утилитарным. По сути дела, это билет, который обеспечивает вам доступ к товарам и услугам на уникальных условиях. И вот эта часть людей, которые вот эти билеты будут иметь на руках, Юниты, Они могут трансформировать их в любые товары, услуги, передавать между собой, отдавать, продавать, то есть это определенный цифровой актив, который люди могут передвигать и иметь. Чем это уникально для сетевиков? Для сетевиков это уникально тем, что человек зашел, он стал владельцем этих токенов по своему желанию, скажем так, он их может приобрести в компании, потом, позже, может приобрести на бирже. Соответственно, с увеличением количества людей, которые будут этим пользоваться, стоимость этого токена будет расти. А на сегодняшний день есть уникальные условия у предприятия, когда можно все это приобрести. И те условия, допустим, для приобретения токена, которые есть сейчас, скорее всего, что этих условий а, в ближайшее время уже не будет. И так, так, точно так же, как и а, может и не хватить а, самих автоюнитов для тех людей, которые бы хотели приобрести их на не уникальных условиях. А, вы должны четко понимать, что те люди, которые заходят на первых раундах из всего а, в компанию, они попадают под VIP-условия для приобретения вот этого инструмента, для приобретения вот этих дилетарных токенов, которые они будут смогут хранить на своих кошельках, заходить и а, ими потом пользоваться впоследствии. Практика показывает, что а, если человек держит на кошельке, допустим, у себя год-полтора-два, и два, то рост там составляет 300-400 процентов, то есть не в, не в 10 раз, а в, 300, в 30 в 40, там в 300 раз все это вырастает в цене, потому что на сегодняшний день сам, сама цифровая экономика, сам рынок, он растет в цене, это общий тренд. Для тех людей, которые участвуют в компании, это уникальная возможность привлекать в нее новых людей, новых движниковых ребят, то есть это молодежь, это новые молодые сети, сети в компании, это новые возможности для развития, для заработка за небольшие деньги. Я считаю, что на сегодняшний день старт дан очень мощный. Те объемы, с которыми выкупаются автоюниты, они потрясают свои, своими, так сказать, масштабами. Вот. И соответственно люди ведут себя организованные правильно. То есть авто, автоклуб проводит ICO в так сказать, команде, в которой есть определенно в команде, то есть не в группе людей там, а они все делают четко по раундам. И сейчас, сейчас есть уникальная возможность участвовать в этом ICO иметь взять для себя определенный объем, и я думаю, что через 2-3 месяца, когда все это выйдет на биржу, ну, может быть, что-то позже будет, вот это точно дата, я сказать не могу, когда это все выйдет на биржу, цена будет токена совсем другая, но задача сейчас не стоит, допустим, на сегодняшний день реализовывать его, а задача стоит держать, потому что если компания сейчас имеет 70, скажем, тысяч живых участников работающих, то когда их будет миллион, Через два года стоимость этого токена будет расти в плане том, что он будет дробиться, люди будут хотеть его приобретать, заходить, брать за него товары и услуги, и кроме как у вас, взять его будет необыкновенно. Поэтому, дорогие друзья, обратите внимание на вот эту штуку. Это прецедент на рынке, в принципе, которого нет вообще. То есть компания, у которой есть процессинг, у которой есть инфраструктура, накладывает, входит в цифровую экономику, в цифровую матрицу. Соответственно, она находится в тренде с ней надо зарабатывать.